Всем привет! У нас новая баунти-компания на платформе Crew Ламинар Markets Здесь необходимо как всегда подписаться на Discord, Twitter, Medium Чуть ниже разблокируется еще задание лайк, like, ретвит, Разместить твит Если приглашаете друзей после того, как пригласили 5 человек здесь будет активна кнопка Climb Нажимаем на нее, получаем 100 xp. Твит могу выполнить при вас. Линк. Размещаем твит. Не могу найти. вот. Копируем ссылку из браузера на строки. Готово. Возвращаемся, составляем. С твиттером нужно подождать. Приняли сразу. И пополнили баланс. Заходите. Разные задания. Через переводчик можно все узнавать. Если приглашать друзья, реферальная ссылка здесь. И на всякий случай проверяем этот раздел. Бывает нужно указать дополнительный адрес кошелька. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.